Испанцев, дай Бог, мы обыграем, но пока еще не обыгрывали. Да, и нам будет, будет очень сложно. Поэтому Словакия сделала себе хороший задел, причем сыграв, скажем так, с конкурентами. И, ну да, с испанцами не играли дома, но с нами играли на выезде, и будут принимать, я думаю, что будет тоже не из легких играть. Теперь просто у нас, как обычно, мы сегодня вводим такой цикл, что у нас нет шансов, и мы героически будем преодолевать. То есть, ну, мы комсомольцы, да, мы сами создаем себе трудности, потом пытаемся их преодолеть. А сборная Словакии, я не стала ее так слишком высоко оценивать. Просто в любом отборочном цикле есть команда, которая ловит волну. Вот Словакия ее поймали, даже в матче с Испанией. Пусть Испания сыграла плохо, моментов она все равно имела больше. Те два из двух своих забили, все спокойно. И это дает, как минимум, дает очень хороший позитивный импульс. Это тоже много значит. Когда команда не супер, есть один гамшик. И куча средненьких, весьма средненьких футболистов, но они чувствуют вот. Мы здесь, они, они, они ехали в Киеве, и они не мечтали, я думаю, о победе. Они думали, победа это если будет очень классно. Оно получилось. Я думаю, что они и не мечтали с Испанией. Но это дает уверенность. Это так же самое, как на такой же волне мы прошли в свое время на чемпионат мира. Да, на такой волне и везения, и вдохновения. У нас и всего... была тогда Дания была, тогда была Турция у нас в группе, были мы, то и... есть четыре и... команды, которые. Греция, да. И, да. да. Четыре команды, которые друг друга могли отнять очки. В принципе, мы в Армении сыграли ничью. Прошли дальше, потому что датчане забрали очки у конкурентов. Поэтому тут, ну, как бы, очень ну, в данной группе тоже, как бы, Еще есть Македония, да, которая. Ну, я теперь уже появился Лихтенштейн. Раньше мы это не воспринимали, но теперь у нас есть Лехтенштейн. Ничего, Беларусь тоже отберет после того, как выгонят тренера у меня, по, я по приказу Бацки. Остальные задумаются, равно, что да. надо делать теперь. Все, все равно лицо, лицо сборной, это мы возвращаемся в наши клубы. Да? Если мы проведем параллель, слава Богу, что вот эти удаления, которые были, там, и конфликты, которые были в матче «Шахтер», шахтер «Динамо», они не повлияли на взаимоотношения да я уже сказал что игроков перевезли на, на фланг но ну, у нас всегда кто-то виноват но мы должны понимать что с нашей точки зрения что мы никому ничего не должны никого обыгрывать. и что мы сегодня кроме лихтенштейна ну а с этим, если с этим согласнится лихтенштейн он может тоже с этим не согласиться витископ Спортивное видео